Седьмой аркан колесница В жизни все повторяется дважды, но в виде драмы только однажды, а во второй раз на смешку вроде бы, в виде пародии только пародии. Изображение Из дымки грез и призрачного тумана иллюзий появляется девушка, оседлавшая кинокамеру. Она живет в сказочном мире своих воспоминаний и представлений. Там есть только то, что она хочет видеть и чувствовать. Она существует в рамках не весь кем написанного сценария, следуя ему неукоснительно. Эта девушка настолько погружена в созданный ее внутренним режиссером мир, что реальность перестает существовать. Все вокруг становится обманчивым и призрачным нереальным. Есть только сладостный сон иллюзий и воспоминаний. Значение карты. На этой карте у нас появляется очень важный символ, с которым мы еще не раз встретимся во время нашего путешествия по колоде – кинокамера. Она, во-первых, является символом иллюзий, во-вторых, символом ретроспекции, воспоминаний и, в-третьих, символом запрограммированности действий, якобы предопределенных неким неизвестным сценаристом-режиссером. Отсюда и ключевые слова к значению этой карты. Ретроспекция, погружение в прошлое, воспоминания, мечты и иллюзии. Постановочная игра, сценарный план, неизбежность или повторяемость действий. Если в классическом Таро аркан колесница говорит о победе, стремительном движении вперед, что прямо скажем сложно ввязать с приписываемым ему знаком рака, то в этой колоде, как и положено ракообразным, колесница мчится назад. Аркан колесница в традиции ордена Золотой Зари соответствует зодиакальному знаку рак сторонники этого соответствия обращают внимание на то, что рак является в астрологии эмоциональным знаком души. Человек, живущий по этой карте с завидным упорством наступает на одни и те же грабли или же считает что он должен пройти этот путь до конца, несмотря на то, что такой же путь использовался не раз и всегда с одним и тем же финалом. Хорошая игра, вряд ли вытянет плохой сценарий. А если сценарий хорош, то дурная игра актера вполне может сказаться на качестве фильма. Состояние. Над человеком властвуют воспоминания. Давление прошлого опыта. Плохое забывается, оставшееся приятное сильно ретушируется и раскрашивается. И вот готова сладкая жвачка воспоминаний. Теперь очень приятно задумчивым видом сказать «Ах, как мне было с ним хорошо! Я больше не встречу такой любви!» и повторить в новых отношениях все свои ошибки и опять прийти к расставанию. Или, если дело происходит сейчас, я должна доиграть эту роль до конца, что однако не отрицает повторяемости дублей. Характеристика отношений очень часто карта появляется в тех случаях, когда мы имеем дело с продолжительными отношениями с давней историей. Если же речь идет о новом знакомстве, мы можем смело делать предположение, что на зарождающуюся связь накладывает отпечаток прошлый опыт. Физическое состояние. В поведении прослеживается некая старомодность. Карта может также указывать на наличие комплексов детства, взросления, когда учатся только на своих ошибках или первый сексуальный опыт. Вот куда уходят корни проблем колесницы. Чувства Ностальгия Нужно разобраться, какие воспоминания и грезы уводят человека от действительности заставляют играть одни и те же роли с одинаковым исходом, загоняют в ловушку сценария. Чаще всего это негативный опыт или модель поведения, которая включается каждый раз при возникновении новых отношений. Чувствительность и сентиментальность. Карта иногда является сигналом, что старая любовь еще не освободила сердца. Предупреждение. Не привязывайся к прошлому. Не позволяй воспоминаниям руководить тобой. Отступи от сценария. Подойди творчески к построению отношений. Ты пользуешься прошлым опытом и поэтому совершаешь те же ошибки. Совет карты. Оглянись назад. Ищи подсказку в прошлом опыте. Астрологическое соответствие. Рак дает акцент на прошлом, старые чувства, переживания и связи.